Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Американский тяжелый крейсер 10 уровня Гинденбург Карта Горная цепь, игрок Амалгер. Потихоньку здесь так по центру Гиндер подкрадывался, подкрадывался На что надеялся? Я понимаю, да, когда эсминец идет захватывать точку, ты потихоньку там подкрадываешься, чтобы эсминцу помочь. А здесь... Наоборот, вот так, да, попадаешь под фокус, когда тут дальности хватает как минимум у трех кораблей противника, чтобы по тебе стрелять. Ну, вот бронебойка получает албеморал. Еще разок. Оп. Второй раз не так удачно, но тоже неплохо, 8000 И минус первый союзник, кто у нас там магами слился магами. Сейчас игрок видно перешел на фугасные снаряды. И сразу опять обратно на бронебойке. Ну, британские крейсера любят бронебойные снаряды Прям, ах, вот бац, две цитадельки указанной... Первый уничтоженный О, еще и эсминец там, смотрю, Бенсон где-то вражеский слился Сейчас через борт разворачивается Гинденбург, Решилье делает залп. Ну нет, Гиндер успевает довернуть, в принципе, там минимизировать потери своей прочности, нет каких-то серьезных повреждений. Так там, сквозняки... пожарное решелье в ответ летят бронебойки опять без серьезных повреждений еще там и гроссер накидывает вот смотришь вроде в бою и эсминцев всего две штуки подводных лодок и нету и все равно есть линкоры которые боятся идти вперед да вот решелье то есть он у нас восьмой уровень получается сейчас посмотрю, забыл по-моему, восьмой. Блин, где он тут? Да, Решелье восьмой уровень. И, к примеру, смотрим Гроссер Курфюрс. Да, который на десятке, один из самых живучих линкоров. Играет от второй линии. Да, тут танкуй, не танкуй. Фугасы делают свое дело. Пожалуйста, пожар Решили ей использовать сразу Или Что-то непонятно Там, как, как будто потушился, но ну, не, вроде Не, потушился Или не потушился, не пойму Но это уже не важно Счет 3-4 У Гиндера уже урон переваливает За 100 тысяч Неплохо здесь так удалось Понастреливать И на левом фланге у противника здесь теперь всего два линкора, больше никого нету. Ну, это надо давить. Пятером против двоих-то. Надо их быстренько уничтожать и идти помогать союзникам на другой фланг. Ну, тактически, вроде бы, победы. все тут уже почти что решено. Но мы-то знаем, что... Да? Бывает, всякое у нас в игре. Иногда бывает. Вроде бы уже думаешь, что все, победа, а нет, рандом решает иначе. Сейчас не знаю, что за умение на Гендербурге заработал, что там за капитан у игрока. то у противника гораздо лучше работают эсминцы. Точнее, один эсминец. Ну, или кто у них там точки собирает, да? Потому что по точкам у них четыре собранных, а союзники только 2 взяли. Так что тут далеко еще непонятно, кто победит. то бывает вот так союзники пренебрегают, а в таком режиме боя как раз таки недооценивать вот эту мало того что ты забираешь эти точки, получаешь очки, так еще благодаря этим точкам корабли получают всевозможные усиления. Вот сейчас, к примеру, у противника две хилки, а это немаловажно. Здесь Наталин. А теперь остров не дает наносить урон. Тут еще эсминец совсем неподалеку хуругум. Надо переходить срочно на фугас и врубает игрок гидроакустику. Но, в принципе, можно успеть эсминец, уничтожить. Нет, все-таки укатиться за остров. Немножко тяпнуть Гинденбург успел Счет 4-5 Противник еще захватил точки Даже не считая того, что у них на два корабля меньше Они все равно на 40 очков впереди Ну, кругом успелся. Там еще Z к нему идет на всех парах вот Харугум зетку в принципе, должен там уничтожать. У него скорострельность будет здоров, но... Получается, что-то у них там... А, там Тирпиц союзный Харугума добивает. Так, не надо надеяться на дымы. Видишь корабль, у которого есть гидроакустика? Зачем сближаться на такую дистанцию, что ты уже и отсветиться даже не успеешь, да? Вот там поджимается под остров, при этом видно, что там помимо Гиндера, еще есть другие корабли. Это прям неумение оценить последствия своих действий. Союзники так при этом, да, не берут точки вообще. Вот сейчас Гиндер захватит. Наконец-то. Наконец-то что то Кстати, урона я даже не смотрел уже около 200 тысяч. Есть пожар на Сикисиме, у него уже там 30 с небольшим тысяч прочности. Союзники, для... Горит на нем пожар, и игрок решает переключиться на помирание. Есть еще один пожар на Сикисиме, не знаю, может быть, правильнее было сначала как раз Сикисиму добрать по быстренькому. Понятно, что в померанию бронебойками в порт пострелять поинтереснее. Но Сикисима-то тебя целится. или уже не целится, что он там разворачивается, да? Ну, Сики там что-то какие-то дела поинтереснее, да? Хотя Гинденбург здесь гораздо ближе находится. Сикисима, мне кажется, бронебойными снарядами без проблем бы Гинденбурга в любую проекцию уничтожить. Насколько бы не были <laughs> хороши немецкие крейсера, такой калибр танкануть. урон уже подбирается к 300 тысячам, и это всего лишь второй уничтоженный противник Гинденбурга. Ну, теперь уже практически все решено. 6 в три остаются. Чё вон там фандер союзный делает около авианосца? Большая для меня загадка. Возможно уходил из-под фокуса Не знаю Ну слабенько Здесь конечно попадает Чкалов Там всего на 4 с небольшим Пошел захват Центральной точки, он уже давно Я сейчас только внимание обратил Галов прям замер на месте. Некогда ему ткнуть на карту, чтобы куда-то уползти за остров. Да, он залип там на авиацию. Зачем вот так выкатываться? Стой за островом больше бы успел. Тут, тем более островов -то там хватает. Третий уничтоженный. Урон за три сотни. Три награды уже игрок заработал. На да, поддержку основной калибр. Ничего там еще не сгораемый. Но все-таки его... Чкалов сделал свое дело, добрал Гинденбурга, отомстил, можно сказать 4 в два. Ну, сейчас Алима доберут И у противника останется один-единственный Гроссер Курфюрст Самый отважный, самый смелый игрок во вражеской команде, который там Пытается увеличить границы карты с такой игрой шансов у него, ну у него и так шансов бы особо не было, а с такой игрой тем более шансов никаких не будет. Добрать линкор, который предназначен для средней и короткой дистанции и отыгрывать на дальней. Ну ладно, бывает, согласен, складывается так ситуация в бою, что Да, когда противник на фланге больше, дабы уйти из-под фокуса, приходится куда-то в угол убегать, но все равно...